Друзья, всем привет! Телефончик так стоит, свет падает, ну, встать больше некуда. Итак, всем привет, всем хорошего настроения, всем приятного просмотра, всем хороших автомобилей, хороших покупок, покупок автомобилей. Итак, значит, сегодня буду забирать несколько автомобилей, попытаюсь сделать все это при вас, да, ну, понятно, что это будет дело все в записи, но, э, тем не менее, будет два автомобиля без пробега, один автомобиль будет пробежный. Естественно, расскажу, в каком они состоянии продаются, сколько, сколько они стоят. Розыгрыш будет. Всем спасибо, кто писал комментарии. Розыгрыш будет в конце этого видео. Но я вам напоминаю, что я занимаюсь проверкой автомобилей перед покупкой. Поэтому, если вам нужна помощь, мой телефон указан в каждом видео в описании канала. Проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Ну а первый автомобиль, который мы будем забирать. В общем, смотрим. Первый автомобиль это Honda Freed Вот как раз в данный момент В данный момент переводят деньги продавцу на карту Сейчас денежка придет Я документы сверил, кузов сверил Все сверил и заберем автомобиль так. это 2010 год Машина бальная, аукционная оценка 4 балла Это был поиск автомобиля Пробег 140 тысяч на данном автомобиле У него э, установлено литье Хорошая летняя резина Не знаю насчет зимней резины Еще не обговаривали Заказчик думает, кстати, автомобиль поедет в Москву. Вот сейчас примет решение, покупать зимнюю резину или нет. Итак, у нас есть фрит. а есть Фрид Спайк. Отлично, дверка открывается. Фрид. Есть пятиместные, Есть где три ряда сидений. Пробег 140 тысяч. Салон. Довольно-таки хорошее состояние у салона. Так, аукционный лист. Есть. Кузовщина целая. Пробег 143 1000. А вот эти вот аукционы Алиада Друзья надо искать по номеру лота. Не все открываются по номеру кузова. Это бензиновые, есть автомобили гибриды. Гибриды, напоминаю, они идут неполноценные Сзади два капитанских кресла. Естественно, они двигаются. Третий ряд сидений. Реально чистый, ухоженный, аккуратный салон. Также установлены у него брызговики. Стоимость автомобиля 670 тысяч, 670 тысяч рублей. Третий ряд сидений, он складывается и крепится по бокам. Автомобиль коробка передач вариатор, двигатель полтора литра. Ага, правая у нас не электро. Двигателя все идут полуторалитровые. Коробка передач на переднем приводе. Вариатор. На автомобилях 4ВД идет автомат. Одна электродверь, складывание зеркал, подогрев. Зоны передней. Естественно, автоматический стеклоподъемник. Есть комплектации побогаче богаче покруче, но там, конечно, цена. Есть комплектация с кожаными вставками, мультируль, круиз-контроль. Есть вообще овощные, да, которые здесь идут на крутилках. Два ключа. Ну, есть, естественно, где бесключевой доступ. Вот это вот место. Обычно оно такое, знаете, все в царапинах. Здесь есть, но как бы не глобал. 143 тысячи пробег, то здесь здесь. описание аукциона соответствует короче говоря, аукцион соответствует 100% автомобилю есть подлокотник здесь такая ниша удобная бардачок я вам подсказывал вот это вот, я не знаю, кто сюда что будет ложить дворники микрофончик стоит можно отключить Электропривод дверей. Также дверь открывается с ключа. Ласик вот здесь такой, ну не покоцам. Вот это грязь, это ототрется все. Вот есть автомобили, есть автомобили с пробегом 140 тысяч. Хорошее состояние по салону. Прям хорошее. Я вам сейчас двигатель покажу. В каком состоянии двигатель. А есть пробеги меньше и страшно смотреть. Продавец говорит, денежки, денежки пришли, отлично. Посмотрите состояние моторного отсека. Сейчас отгорню его в транспортную компанию. С транспортным заключается договор. 670 тысяч рублей, десятый год. Аукционная оценка 4 балла. Пробег 140 тысяч. На данном автомобиле. Планировал вам показать три автомобиля, сегодня покажу вам два автомобиля. Давайте поднимем немного тему, как переводятся деньги продавцу за автомобиль. Первый вариант, это на карту Сбербанка. Собственно, как происходило у нас с Фридом, да? Я пришел, все сверил, документы, документы сверил, денежку заказчик перевел, продавец, деньги получил. Я забрал автомобиль. Вот. Второй вариант, это посредством Сбербанка, перевод называется «До востребования». Перевод на имя продавца, это мы встречаемся с продавцом в банке, снимаем деньги, после этого я забираю автомобиль. Есть еще один вариант, перевод опять же через Сбербанк, через Сбербанк онлайн, перевод на счет продавца. Да? Вот сейчас буду забирать автомобиль, будет перевод именно на счет. И смотрите, что я хочу вам сказать. Ребят, ну, во-первых, почему не берут, да, деньги на Сбербанк. Именно на карту. Ладно, понятно, там продавцы боятся. Это нормальная ситуация, да? Когда вы переводите деньги, будьте готовы, то, что Сбербанк у вас попросит. Я не знаю, куда в камеру смотреть. Или сюда, вот прямо смотрю. Такое ощущение, что, что не туда смотрю. Походу, надо вот сюда смотреть. Вот, короче говоря, будьте готовы, то, что. Сбербанк у вас попросит кодовые слова. Нужно будет подтвердить, нужно будет обязательно поднять трубочку от сбербанка, иначе карту просто заблокируют. Вот почему нет Дейса, да? Потому что карту, карту заблокировали. Вот, поэтому как-нибудь давайте повнимательнее, повнимательнее относитесь к этому. Кодовое слово, вы его никому не говорите, мне ну не надо там продавцу припаркуюсь продавцу тоже это кодовое слово не нужно кодовое слово вы называете в сбербанке да по телефонному звонку если я не ошибаюсь то кодовое слово просят после но ну, опять же его могут попросить а могут не попросить но в большинстве случаев его просят если перевод превышает 500 тысяч рублей вот как то так ладно приехали за автомобилем показываю это у нас nissan patrol 245 лошадиных сил, объем двигателя 4,8 литра. Он на автомате. Лева руль, Ну, короче говоря, сафарь. Не смотрите, то что автомобиль без номеров. Была смена, смена номеров. Вот, собственник не взял с собой номера, поэтому старые номера сняли. Поехал за новыми. Документы у меня, ключи у меня. Вот, в данный момент переводятся деньги за автомобиль деньги сейчас поступят на счет поставим номера поставим номера а, сегодня автомобиль поставлю к себе на стоянку вот а завтра уже поставлю в транспортную компанию Автомобиль. автомобиль не новый то есть нового автомобиля до да, отжидать от такого года не стоит но тем не менее он заслуживает внимания Довольно неплохо сохранился салон. Кто-то сейчас будет, ой, там салон грязный. Ребят, ну это багажное отделение. Это багажное отделение. Сейчас покажу дальше состояние салона. Миллион. Наверное, с чем-то. По цене люди сами договаривались. Кожаный салон, посмотрите, да, она потерта, но поверьте, смотришь, да, автомобили таких годов, они настолько уделаны. Места довольно много сзади, что давно я не залазил в машину, да, не показывал вам. Два подлокотника идет, два подстаканника, подсветка, куча там ручек, люк есть. Рама, все как положено. Электропакет, электросиденье. Даже все работает. Неплохое состояние резины. Сейчас человек позвонил. Писал еще ночью мне. Вот, в общем, сейчас позвонил, все, мол, давай ищем, ищем, фита ищем, находим. Там 9, 10, 11 годов, я так вам вкратце расскажу, зеркальца отсутствует, но заказчик все знает. Все же, вот договорились на поиск автомобиля, нужна срочность, в понедельник нужно уехать на автомобиле. можно сказать ищем. И что-то зашел разговор про время, сколько времени сейчас у нас, а у нас сейчас 20 минут пятого. Он говорит, так, стоп, не понял. А вы где? Короче, он в Краснодаре. Я в Владивостоке. Он думал то, что я нахожусь в Новороссийске. Вот такое вот тоже бывает. Так, сейчас включу на знаете левый руль для меня как-то вот ну, не знаю но ну, не мое это так как-то мы так стоим да наверное, нужно переехать солнце попадает большой автомобиль реально большой автомобиль прям к габаритам нужно привыкать вчера на сотке катался как на сотке даже знаете Попроще. видите какое состояние салона да, понятно, тут, здесь что-то перешито, что-то там подшито. Пробег указан 191 тысяча. Не знаю, родной, неродной, то есть раздатка, локи, подогревы. Люк. Все работает в данном автомобиле то есть есть круиз вот видите рука тянется рука тянется включить поворотники ну, чем тут, еще можно показать в общем в общем телефон у меня падает поставить не могу вот такого вот, довольно таки неплохой комфортабельный Автомобиль, да. Поэтому, как видите, покупают. Левый руль у нас здесь тоже берут. Но левый руль в основном берут, да, вот такого вот плана автомобиля. Там патруэллы, прадики какие-нибудь, крузаки. Вот. Поэтому, кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. Но сейчас розыгрыш. Народ, давайте проводим розыгрыш. 30 тысяч просмотров, 406 комментариев. Смотрим. Победитель сам выходит со мной на связь. Так, э, так, Андрей Головатюк, извиняюсь, может быть, неправильно произнес фамилию. 0440 Нижний Ватроск. Поздравляю. Андрей, выходите со мной на связь, пишите мне в WhatsApp.